Это третье видео в нем мы поговорим с тобой о том что такое маркетинг план и разберем с тобой полностью маркетинг план компании greenway если ты внимательно смотрел первые два видеоролика в первом я говорила о принципе MLM бизнеса во втором мы говорили о моем бизнес-партнере компании greenway то ты прекрасно понимаешь что маркетинг-план является одной из самых главных составляющих этого бизнеса. Почему? Потому что сам маркетинг-план является условиями сотрудничества между двумя бизнес-партнерами – компанией Greenway как бизнес-партнером и тобой как MLM-предпринимателем первое что нам нужно знать о маркетинг плане компании greenway он гибридного типа есть разные виды маркетинг плана но гибридный тип наиболее выгодный почему потому что он в себя включает сразу несколько типов маркетинг плана и несколько типов выплат далее следующий пункт это внутренняя валюта компании внутренняя валюта компании называется условные единицы между собой мы их называем уешки и они нам нужны для того чтобы мы Спокойно работали с любой страной мира, не зацикливаясь на том, какой является центральная валюта страны далее для того чтобы тебе было удобно понять маркетинг-план я разделила сам маркетинг-план на четыре блока первый блок это клиенты и продавцы сюда входят личный бонус бонус наставника и подарочный бонус этот блок особенно заинтересует тех кто лично пользуется продуктом сетевых компаний и тех людей которые продают и зарабатывают на этом хорошие деньги далее следующий блок сетевые предприниматели сюда входит групповой бонус лидерский бонус и гранд мастер-пул этот блок для таких людей как я которые приходят в этот бизнес и выстраивают его строят большие сетевые организации создают большие товарообороты этот блок интересен тем людям которые приходят в этот бизнес за большими деньгами следующий блок мотивация сюда входит авто бонус и travel бонус блок в принципе интересны всем и лидерская программа программа быстрый старт это программа разработанная для тех людей кто серьезно настроен на успех кто приходит сюда и в первые несколько месяцев делает хороший результат об этом обо всем мы поговорим с тобой чуть чуть позже следующий момент который нам нужно знать активация контракта активация контракта это начало сотрудничества сама регистрация в компании бесплатная но для того, чтобы стать э, полноправным бизнес-партнером, тебе, естественно, нужно попробовать продукты. Ты не, не можешь же рекомендовать продукт своим друзьям, знакомым, не зная, с чем ты работаешь. Поэтому в компании придумана единая система активации, которая равняется 50 уешкам. Если мы переведем на рубли, то это получится 3850 рублей. Здесь есть в активации есть свои приятные плюшки, назовем их так. Первое, это бесплатная доставка в постоматы от 4000 рублей. То есть ты сделал активацию и все, у тебя доставка бесплатная. Следующий пункт, свободная корзина. То есть ты выбираешь любой товар из ассортимента. Ты покупаешь именно то, что нужно тебе для личного использования, там, для работы. Допустим элементарно, тебе нужно постирать вещи, ты приобрел для себя пластины для стирки. Они тебе понравятся. Ты можешь выбирать то, что ты захочешь компания продукт тебе не навязывает это важный пункт особенно если ты хочешь строить экологичный бизнес правильный бизнес далее следующий пункт это ценовая политика Веренвы используют политику единой цены чтобы не допускать демпинга цен между партнерами. Это важно. Почему важно? Потому что бывает, что в одном городе работают два, три, четыре, допустим, сетевых предпринимателя, и каждый начинает гнуть свою цену на продукт. Естественно, создается конкуренция. И зачастую нездоровая конкуренция. Теперь давай разберемся с тобой конкретно с маркетинг планом. По пунктам. Разберем блок клиенты и продавцы блок клиенты и продавцы первый бонус это личный бонус в этом блоке вообще в принципе платится за личный товарооборот и товарооборот твоих клиентов и партнеров э, из первой линии сейчас объясню смотри личный бонус здесь выплачиваются личный бонус деньгами за товарооборот выше 50 условных единиц, то есть выше 50 уешек. Почему? Потому что 50 уешек это заказ активации, то есть ты подтвердил, что ты серьезно настроен работать. Все, что выше 50 уешек оплачивается по личному бонусу и выплата в данном бонусе идет до 40% я привела здесь формулу для примера если хочешь посчитать сам сколько ты будешь зарабатывать если не хочешь окей можешь спросить у меня или дождаться своей собственной регистрации после регистрации обязательно каждый новый партнер проходит обучение где мы учим считать маркетинг план где мы учим понимать сколько здесь денег и правильно выстраивать свой бизнес правильно планировать свои квалификации личный бонус платится за личный товарооборот прошедший через твой кабинет Второй бонус бонус наставника очень часто бонус наставника путают с бонусом за регистрацию но это не так почему потому что бонус за регистрацию нового партнера всегда выплачивается один раз то есть ты взял зарегистрировал человека человек по твоей рекомендации пришел в бизнес пришел в компанию компания тебе за это деньги выплатила Хорошо, но это платится один раз. Здесь же не бонус за регистрацию, а именно бонус наставника. Почему? Потому что он платится регулярно. Если ты сетевой предприниматель, то прекрасно знаешь, что такое активация, подтверждение активности ежемесячно И бонус наставника, вот твой партнер выполнил ежемесячную активность элементарно, ты получил за него деньги. То есть каждый раз, как ваш лично приглашенный партнер, будет совершать какую-то покупку через свой личный кабинет вам будут выплачиваться вознаграждение это важно выплата по данному бонусу идет также до 40 процентов причем смотри какой здесь интересный момент я привела в пример три ситуации для того чтобы мы полностью разобрались как идут выплаты смотри первый твой партнер допустим сделал заказ 50 условных единиц все тебе компания выплатит за него 700 рублей это важный момент, это максимально фиксированная выплата по бонусу наставника. Но если твой партнер сделал заказ меньше 50 единиц, допустим 30 уешек, мы можем рассчитать свой доход по вот такой формуле. Его товарооборот умножить на процент, согласный выплате бонуса наставника – умножить на стоимость одной условной единицы на выплату получаем 420 рублей то есть если твой партнер сделал заказ которого ты лично пригласил сделал заказ на 30 уешек компания тебе заплатит 420 рублей есть третья ситуация допустим твой партнер выполнил заказ на 60 и более выплата будет все равно 700 рублей почему потому что это вернемся к первому варианту максимально фиксированная выплата по бонусу наставника и каждый твой партнер, который ежемесячно совершает какие-то покупки, будет э, эти покупки будут выплачиваться тебе по бонусу наставника. Третий бонус ⁇ это подарочный бонус, и он выплачивается во внутренней валюте, называем это GFT. GFT ⁇ это валюта подарочного бонуса и она имеет свой собственный курс, то есть две тишки будут равны одной условной единице, одной уешке. E Теперь смотри, в личном бонусе, да, это первый бонус, тебе выплачивались деньги живые, реальные, которые ты можешь вывести. В бонусе наставника тебе выплачивались деньги живые, реальные, которые ты можешь вывести, потратить куда тебе угодно. Вот в подарочном бонусе тебе выплачиваются деньги на приобретение продукта. То есть это своего рода кэшбэк, как бонусы там, в магните, в пятерочке, не знаю, в любых других магазинах. Так вот, смотри, как выплачивается подарочный бонус? Что нам нужно знать? В первую очередь, да, подарочный бонус, это бонус на покупку продукта. Далее, этот бонус начисляется в момент оформления заказа. То есть ты можешь оформлять заказ и сразу же использовать этот бонус. Далее, стоимость уешек по данному бонусу варьируется от 35 рублей за одну условную единицу до 90 рублей за одну условную единицу. Все зависит от категории продукта, его изначальная стоимость. Там очень много факторов. Но одна условная единица варьируется от 35 до 90 рублей в подарочном бонусе. Теперь смотри про выплаты выплаты по подарочному бонусу когда твой личный личный не групповой личный товарооборот идет от 100 условных единиц до 199 то твоя выплата будет 10 процентов если от 200 до 499 то 20 процентов если от 500 и выше то 40 процентов какой еще очень важный момент я здесь не учила но скажу сейчас в видео этот бонус накапливается то есть тебе нет необходимости допустим сразу делать 500 уе товарооборот до да? 500 уешек товарооборот нет необходимости ты можешь накапливать месяц за месяцем за месяцем и еще раз за месяцем этот товарооборот и чем больше твоих заказов будет проходить через твой личный кабинет тем больше будет твоя выплата очень интересный момент теперь смотри еще какой важный момент формула для расчета дохода если в личном бонусе платится за товарооборот от 50 единиц и выше да то есть тот товар, за тот товарооборот, который превышает 50 единиц. то здесь платится за товарооборот с нуля. То есть допустим когда мы проводим товарооборот 100 уешек, то мы и будем считать по формуле ровно 100 уешек. Для, для усредненного для примера я здесь поставила цифру, стоимость у ешки 38 и 5 так бывает чаще всего хочешь посчитать не хочешь свяжись со мной я научу тебя считать посчитаю вместе с тобой окей теперь давай посчитаем еще такой небольшой примерчик сколько мы заработаем по первым нескольким бонусам личный бонус и подарочный бонус по личному бонусу если мы проведем товарооборот 500 у Ешек, если мы проведем товарооборот ну Примерно на 30-40 тысяч рублей, там будет варьироваться где-то в 10 тысяч, 30-40 тысяч, то смотри, у тебя получается по личному бонусу, у тебя доход 6300 рублей, по подарочному бонусу на продукт у тебя будет 7700 рублей. Плюс, я здесь не учила еще бонус наставника, потому что там очень много зависит от того, сколько лично людей ты пригласил. Но, если мы возьмем два, лич... два первых бонуса, то мы получим доход 14 тысяч рублей. Хороший доход? Согласна, хороший. Поехали изучать следующий блок. Блок маркетинг-плана для MLM-предпринимателей. Первый бонус – это групповой бонус. Это классическая часть маркетинг-планов, которые выплачиваются за весь товарооборот в твоей структуре, в твоей сети. То есть каждый человек, которого ты пригласил, потом тот человек, которого пригласил твой человек и так далее по цепочке не ограничено не в глубину, не в первую линию. То есть, может быть в твоей структуре неограниченное количество человек, хоть весь мир под собой поставь, каждый человек будет формировать групповой товарооборот. И каждый, с каждого человека ты будешь получать с товарооборота, каждого человека ты будешь получать деньги. Это важно. А в классической части маркетинг-плана это обычная линейная классика. Здесь ничего сверхъестественного. Есть карьерная лестница. А карьерная лестница выглядит так первая ступенька s1 товарооборот 750 условных единиц ты получаешь 6 процентов от товарооборота далее s 2 полторы тысячи условных единиц ты получаешь 12 процентов s3 2500 условных единиц ты получаешь 18 процентов и l лидер 4000 условных единиц и твоя выплата 24 процента смотри есть маленький нюансик Маркетинг-план классически выплачивается с разницей между твоей квалификацией и квалификацией твоего партнера. Например, твоя квалификация L, то есть тебе положено 24%, ты на квалификации 24%, но у тебя есть партнер квалификации S1, ему положено от его товарооборота 6%. Теперь смотри, тебе не выплатят все 24%. Тебе выплатят разницу между 24 и 6%. Воспользуйся формулой для расчета чека. Смотри, 24 минус 6 мы получаем 18%. То есть ты с вот этого товарооборота, с товарооборота этой веточки получишь 18%. В шаге втором я тебе полностью написала сколько денег ты можешь получить прекрасно можешь взять сейчас калькулятор посчитать и посмотришь какая сумма у тебя выйдет с товарооборота S 1 у тебя все данные есть поехали дальше лидерский бонус смотри какой есть нюанс если в групповом бонусе тебе выплачиваются деньги с разницей между твоей квалификацией и квалификацией твоего партнера, то когда твой партнер дойдет до квалификации «лидер» до 24%, у вас разницы в процентах не будет, потому что 24 минус 24 будет ровно 0. Окей, okay. значит, получается, по идее, денег ты получить не должен. Но здесь вступает в силу лидерский бонус. Это тот бонус, который создает первое, фактически, что мы называем, сетевой пенсией, MLM-пенсией второе то что тот бонус который помогает тебе и стимулирует тебя расти растить лидеров теперь смотри когда твой человек закрывает квалификацию лидер ты начинаешь получать по ступенчатой части маркетинг-плана до 35 процентов это важно формула расчета здесь приведена далее следующий бонус гранд мастер-пул Здесь лидерский бонус также выплачивается с группового товарооборота. Это важно. Для сетевых предпринимателей особенно важно. Далее, Гранд Мастер Пул. Вот этот бонус наиболее интересен. Почему? Потому что Гранд Мастер Пул выплачивается лидером с квалификацией Гранд Мастер из общего мирового товарооборота компании. Суммарно, компания распределяет 6% от общего мирового товарооборота компании между партнерами квалификации Грандмастер и выше. Как распределяет Грандмастер 1? Все партнеры в квалификации Грандмастер 1 делят между собой 1%. Грандмастер 2 1%, Грандмастер 3 тоже 1%. И вот так до Грандмастера 10 ступени. Какой есть интересный момент? Когда ты, допустим, закрываешь квалификацию Грандмастер 3, то ты участвуешь в распределении 1% Грандмастера первой ступени, плюс в распределении 1% Грандмастера второй ступени и плюс распределение 1% Грандмастера третьей ступени. То есть теперь ты участвуешь в распределении 3%. Это очень интересный момент. Почему? Потому что суммы там просто колоссальные. Далее. А, следующий момент который нам нужно с тобой изучить это мотивация мотивационные программы мотивационные программы первая программа это авто бонус Автобонус ты имеешь возможность получить двумя способами. Первый – это в кредит. Когда компания платит за тебя полностью, первоначальный взнос выступает поручителем и все платежи по кредиту платят самостоятельно. Твоя задача – не падать ниже той квалификации, на которой ты взял автомобиль. Далее, следующий пункт, второй способ, это за наличные, с квалификацией гранд и выше. Компания просто начисляет тебе в личный кабинет сумму, равную стоимости желаемого тобой автомобиля. Ты снимаешь эти деньги и идешь покупаешь себе машину. Все очень просто. Машина в подарок. Ни один бизнес твой ничего тебе не подарит просто так машину. Где ты сейчас работаешь? продавец, учитель, в больнице, может быть, ты работаешь, может быть, у тебя свой бизнес. Даже если у тебя свой бизнес, я тебе открою великую тайну. Твой бизнес тебе не подарит машину. Ты можешь машину себе купить самостоятельно, выдернув деньги из своего собственного кармана. Те деньги, на которые ты работал, которые ты зарабатывал, и которые ты очень долго копил. А возможно, ты просто пойдешь путем кредита. Окей, но опять ты будешь вытаскивать деньги из своего кармана. Здесь же, в сетевом бизнесе, наш бизнес нам дарит машину это очень важно теперь смотри автомобильный ряд который ты можешь получить реально в подарок ни в одном ни в другом случае ты за машину не платишь и в одном и в другом случае за тебя платит компания теперь смотри автомобильный э, автомобильный модельный ряд на квалификации мастер ты можешь взять машину c180 mercedes c180 особой серии мастер второй ступени е e 200 бизнес гранд-мастер теперь смотри вот эти машины у тебя идут в кредит до грандмастера все идет в кредит гранд-мастер ге-304 Матик особой серии здесь есть нюанс здесь ты можешь либо взять за наличные c180 или е200 либо в кредит галли и Дальше, гранд мастер второй ступени за наличные любая за наличные гранд мастер третьей ступени за наличные любая за наличные то есть все что ты захочешь ты можешь получить в подарок дальше travel бонус компания начисляет тебе деньги на travel счет за твой товарооборот деньги предназначены для путешествия с компанией и выплаты производятся с квалификации лидер то есть когда ты достигаешь квалификации 24 процента и у нас с тобой остался следующий последний момент это мотивационная программа для лидеров лидерская программа программа для лидеров быстрый старт ее условия смотри в течение первых двух месяцев с момента регистрации ты закрываешь квалификацию лидер. И компания дополнительно к твоему чеку выплачивает тебе по 7000 рублей в течение следующих пяти месяцев. Приятный такой бонус, согласись. Следующий момент, который нам нужно с тобой еще изучить, это вывод денежных средств. Вывод денежных средств в компании идет тремя способами. Первый ⁇ через счет индивидуального предпринимателя дальше через расчетные центры компании и следующий путем продажи баллов партнерам компании такая функция тоже доступна а сейчас у некоторых из вас может возникнуть такой интересный вопрос а может ли мне компания начислять деньги как зарплату на социальную карту нет почему объясняю еще раз это не наемная работа нас не нанимают мы приходим видим классный продукт, видим классные условия и, и хотим работать с этим крупным бизнесменом. Мы хотим работать с этим бизнесменом в партнерстве. И естественно, он нас в это партнерство берет. Поэтому извините меня, пожалуйста, но бизнес есть бизнес. Хочешь выводить деньги крупными суммами, нужно будет индивидуальное предпринимательство. До крупных сумм ты можешь спокойно выводить деньги путем продажи баллов партнерам компании либо через расчетные центры компании. Все очень просто. Все, теперь, если у тебя остались вопросы, задавай мне их и давай переходить к регистрации.